Всем привет! Я через несколько минут буду проводить в прямом эфире розыгрыш участия в «Матрице стройности» бесплатной. А пока тут у меня грузится, подгружается, включается ноутбук. Я обещала рассказать продолжение истории моего прямого эфира о ожиданиях. И очень интересное продолжение, потому что мне начали писать в личку там некоторые Девочки и мальчики, собственно, писали. Но в основном от женщин возникает такой вопрос очень часто: что делать, если я благодарю да, за комплименты? Что делать, если я не оправдываю ожиданий моего партнера, например, да? Или когда мне подруга говорит: ну я тебя такого не ожидала. Во-первых, я приглашаю вас на свой марафон Автор жизни, в котором мы очень много рассматриваем таких похожих ситуаций. Но если в двух словах, то я хочу сказать, что если вы не оправдываете чьих-то ожиданий, по большому счету это их проблемы, в кавычках, да, проблемы, потому что вы не обязаны жить чужой жизнью. Вы не обязаны жить жизнями чужих людей. Вы не обязаны оправдывать их ожидания. Можно договариваться, можно обсуждать. Пусть вам задают вопросы, но если человек где-то внутри себя придумал ваш образ и пытается его на вас навесить, и вы почему-то по какой-то причине не оправдываете его ожидания по отношению к вам, то пусть он договаривается со своими внутренними ожиданиями ну, по направлению к вам. В общем, двумя словами, вы не должны соответствовать чужим ожиданиям, если вы это не обсуждали, если вы об этом не договаривались заранее. Вот так. Особенно это касается того... Бывают такие, знаете, патологические случаи, а я бы сказала критически, когда девушка выходит замуж за парня, проходит какое-то время, и он говорит, я думал ты будешь такая, а ты вот оказывается не такая, и если ты хочешь, чтобы я остался с тобой, то вот ты должна по-другому себя вести. И вот они ходят там на разные тренинги. Они работают над собой, худеют. Кто-то поправляется, кто-то закачивает себе силикон в самые разные места. Но это не означает, что это поможет ситуации. Лучше будьте честны, в первую очередь, сами с собой, договаривайтесь на берегу, разговаривайте, общайтесь. И пройдет какое-то время, Вдруг вы захотите поменять этого партнера, которому вы с ожиданием которого вы не соответствовали. И что тогда вам опять придется ломать себя об колено? Будьте с собой, вот живите своей жизнью, это важно. Благодарю. Спасибо вам большое. Вот такое эссе, я хотела вам, такое послание я хотела вам рассказать. Мы эти вопросы, как жить своей жизнью, как соответствовать, вернее, как подгонять жизнь под свои потребности, как быть автором своей жизни. Вы можете научиться на марафоне Автор жизни, проработать чувство вины на марафоне жизнь без чувства вины исполнить свои желания на марафоне покорить свою мечту», похудеть на марафоне «Матрица стройности». И я сейчас перейду на аккаунт «Матрица стройности» и через несколько минут в прямом эфире проведу розыгрыш бесплатного участия. Пока!